Всех приветствую в новом видео из рубрики «Человеческая психология». Вы на канале Science TV, и мы продолжаем выпускать новые и полезные видео именно для вас. Поэтому нам очень важна ваша поддержка, и мы ценим каждого из вас. Без разницы, поддерживаете вы нас или нет, для нас важно видеть ваше мнение в комментариях. Ведь по сути мы учимся у всех. Ну, что-то мы отошли от темы. Вернемся к видео. В этом видео вы узнаете 6 видов мыслей, которые создают депрессию. Если вы будете о них знать, то в тот момент, когда они появятся, вы легко сможете их обнаружить и убрать из ваших мыслей. Номер 1. Перфекционизм. Вы ставите нереальные результаты успеха от себя и своей работы. Возможно, вы не чувствуете себя достаточно хорошо и начинаете прибивать себя к ощутимому успеху. Перфекционизм стандартов может иметь негативное влияние на ваше самочувствие и это может привести к эмоциональной подавленности, что в свою очередь точно приведет к тому, что вы не будете в состоянии признавать свои же ошибки. И в результате страх неудачи ограничит ваши возможности для личного роста и развития, а без этого можно легко впасть в состояние депрессии. Номер два. Самокритика. У вас бывало ли такое, что, к примеру, вы провалили тест и говорили себе, что это все из-за того, что вы недостаточно умны, или что это потому, что вы недостаточно усердно учились? Такого рода самокритика включает в себя резкие мысли и комментарии о себе же. К примеру, вы критикуете свой внешний вид, умственные способности или же коммуникативные навыки – это тип негативного разговора с самим собой, выходящий за рамки ответственности за свои действия которые были сильно преувеличены с вашей же стороны. А самое худшее то, что эти негативные мысли могут подорвать вашу самооценку и привести вас к чувстве никчемности и депрессии. Номер три. Неуверенность в себе. Вы когда-нибудь говорили себе, что эта задача слишком сложна. Я не думаю, что у меня получится ее выполнить. Все это происходит из-за того, что вы не уверены в своих силах и возможностях. Высокий уровень неуверенности в себе может вызвать депрессию, поскольку вам начинает казаться, что вы ни на что не способны, и при этом вы крутите у себя в голове фильм, что что-то обязательно пойдет не так, и вы не сможете выполнить эту задачу. Номер 4. Создание поспешных выводов о других. Конечно, с одной стороны, это полезно подготовить все заранее в вашей голове о том, как вы здороваетесь, общаетесь с другими людьми которыми вам предстоит встретиться в ближайшем будущем. Но чрезмерное обдумывание ситуации, которую, к слову, вы не можете контролировать, может в конечном итоге очень сильно утомить вас. Склонность к чрезмерному обдумыванию может также привести вас к депрессии и при этом испортить ваши отношения с другими людьми. Номер пять. Пожалуй, самое очевидное – это чрезмерное беспокойство. Вы всегда о чем то беспокоитесь, к примеру, вы беспокоитесь о своей презентации в классе или о встрече с новыми коллегами по работе. В любом случае, чрезмерное беспокойство негативно влияет на ваше психологическое и физическое благополучие, поскольку это отвлекает ваше внимание от текущей задачи и втягивает вас в повторяющийся мыслительный процесс который постоянно заставляет вас беспокоиться о чем-то, что со стопроцентной гарантией в конечном итоге приведет вас к депрессии. Номер 6. Полный контроль. Конечно, бывают моменты в жизни, когда вы должны полностью контролировать все, но полностью, конечно, контролировать все не получится, ведь всегда имеются непредвиденные последствия. Но склонность говорить себе, что вы единственный, кто способен это сделать, немножко неправильно. При этом все остальные не вносят свой ценный клад. Такой менталитет может появиться из-за того, что другие подводили вас в прошлом, но это не означает, что они не могут справиться и в этот раз. Полный контроль и полная ответственность в этом случае могут вызвать чувство недоверия к окружающим, что в конечном итоге может закончиться сильным стрессом и депрессией. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным, то обязательно ставьте лайк. Делитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы помочь им заранее устранить депрессию, а также не забудьте подписаться на канал для того, чтобы в дальнейшем не пропускать новые и полезные видео. А вот, кстати, несколько таких видео. Увидимся в следующем видео. Пока!